Привет, эту говорящую голову зовут Маргарита Левченко и на протяжении семи лет я являюсь MLM предпринимателем в простонародье с сетевиком. Веду вебинары по MLM, пишу видео для автоматических обучающих платформ, записываю сторисы и делала это, если честно, только в узких кругах. И только сейчас я созрела до того, чтобы начать писать видео для социальных сетей. В общем, рассказываю, о чем будет вся эта история с видео. Дело в том, что я работаю с большим количеством людей. Это партнеры моей команды и не моей команды. Партнеры моей компании и сторонних компаний. И раз через раз я слышу одну и ту же фразу. Ну, пора уже тебе писать видео и выходить с ними в интернет. Ну, наверное, пора. И правда пора. Назову эти видео-выпуски гримуар сетевика. Особо выдумывать ничего не буду, супер креатив делать тоже не буду. То есть не ждите, что в этих роликах, во время ролика будет появляться Халк и предлагать салфетки Гринвей. Нет, да и Доктор Стрэндж не будет здесь появляться и переносить вас в далекое будущее, где вы уже закрыли в сетевом суперквалификацию и имеете чек 64 миллионов рублей в месяц. Нет, это сказка. Эти видео – это фактически моя позиция и честные ответы на ваши вопросы. Сказок не будет. Скажу сразу, вопрос будет озвучен каждый, потому если есть желание услышать ответ на свой вопрос, просто пишем его под видео или пишем мне в личку. Все вопросы будут озвучены в порядке живой очереди. Где-то буду показывать причину вашей проблемы, а где-то буду давать четкий ответ на вопрос, как убрать вашу проблему. То есть информации будет много. Погнали! Начнем с первого вопроса. Маргош, я хочу сетевой бизнес, но сетевой я бросила, потому что не хочу никому звонить, что с этим делать? Для начала давай поймем и примем то, что список и звонки – это действительно эффективный метод развития. Он не единственный, но он эффективный, особенно для новичка в нашем бизнесе. Есть много других инструментов для развития, но если заниматься бизнесом экологично, а не спам и прочая чушь, то другие методы, помимо звонков, требуют времени. Более того, если совмещать и объединить да, работу онлайн и офлайн, то к желаемому результату в бизнесе можно прийти гораздо быстрее дальше смотри моя хорошая ты мне не хочешь звонить просто в твоей голове сидит что звонить равно навязываться, это появляется тогда, когда наставник заставляет тебя звонить без объяснений четкой схемы работы и когда в твоей голове не убиты возражения такие как эта пирамида или уй, это же надо бегать продавать, да? то есть в твоей голове нет понимания, что такое MLM бизнес, за что ты конкретно отвечаешь и что конкретно ты делаешь и отсюда возникает ощущение, будто ты не команду собираешь, а являешься менеджером отдела продаж какой-то мутной фирмы, который звонит по людям с целью впарить дешевую чушь за большие деньги. То есть сам MLM бизнес ты объяснить не можешь и не можешь четко, конкретно объяснить, что тебя здесь привлекло. Не имеешь личной позиции, а используешь только общие фразы. В моменте не звоните, не сообщать никому, что ты начал свое новое дело, есть еще несколько камней преткновения. Первый камень – это испорченная твоя репутация среди твоего же окружения. То есть человек либо много раз пытался кидаться в разные проекты и ни одного не доводил до результата, просто бегая из компании в компанию. Либо где-то на каком-то, например, корпоративе, начудил так, что теперь его друзья относятся к человеку несерьезно. Как решить? Работать с наставником по стратегии 2 на 1. Здесь можно и нужно воспользоваться репутацией наставника. Соответственно, тебе нужно научиться продавать наставника, то есть сделать на него промоушен. И это пойдет тебе на пользу. Ты сама научишься встречи проводить, и в твоей голове сложится четкая структура развития. Второй камень. Если в первом случае была испорчена твоя репутация, то второй камень – это страх потери репутации. Часто это бывает у людей, занимающих руководящие должности, или людей, с завышенной самооценкой. Либо, если человек судит об МЛМ через… Призму стереотипов, созданных не самой MLM-системой, а людьми-фанатиками, которые гоняются с пеной у рта за миллионами, при этом расклеивают объявления по маршруткам и доскам объявлений. Обалдеть система работы. Здесь основная проблема в отсутствии четкой твоей позиции по отношению к сетевому бизнесу. Сам человек может идеей загорелся, да и предложение сделать, возможно, может, но позиции четкой не заимел, то есть не знает ответа на вопрос, для чего я здесь, и как я сюда пришел? В этом случае стоит поговорить с наставником, а еще лучше еще и с вышестоящим наставником, который поможет тебе вытащить из головы возражения, проработать позицию относительно твоего нового занятия. И третий камень. Тебя не воспринимают. Ты всю жизнь продавщица, учительница, парикмахер, уборщица, мастер маникюра, человек, который часто берет деньги в долг, да кто угодно, только не бизнесмен. Здесь срочно и важно нужно проработать твою позицию относительно MLM и обязательно работать в тандеме с наставником, так как самой тебе этот бизнес начать будет сложно и скорее всего ты в себе разочаруешься и пополнишь ряды людей, которые пытаются всему миру доказать, что MLM это плохо. Подведем итог. Чтобы не бояться звонить своему окружению и успешно стан стартануть в МЛМ-индустрии. Первое, смотрим на нашу имеющуюся репутацию в нашем окружении. Второе, прорабатываем четкую позицию по отношению к МЛМ-бизнесу. И если надо, по отношению к вашим ошибкам в прошлом, испортившим вам репутацию. И третье. Пользуемся услугами наставника и обязательно с ним прорабатываем всю стратегию работы в процессе самих звонков. То есть пошагово. От привет до прощания. Часть основных моментов прошли. Пользуйся. Удачи тебе.